Приветствую, мои любимые! После некоторого перерыва я снова с вами, чему я несказанно рада, надеюсь, это взаимно. С вами Елена Дегурова и, конечно же, вибрационный прогноз на неделю. Только вот с этой недели я, может быть, не каждый раз, но какие-то важные моменты постараюсь выделять, особенно и не по знакам зодиака а именно общие рекомендации поэтому это будет именно вибрационный общий прогноз на неделю с рекомендациями с какими-то важными моментами на которые вам обязательно надо обратить внимание для того чтобы ваша жизнь преображалась и становилась еще более счастливой Гороскоп, вибрационный гороскоп по знакам Зодиака выйдет обязательно во всех моих соцсетях, поэтому добавляйтесь везде в друзья, следите за выходом новых постов моих. А сейчас я хочу вот описать вам именно общий прогноз, поделиться тем, какие вибрации преобладают на этой неделе, чем она так важна, почему важно обратить внимание, а, на эту неделю прям вот очень-очень-очень а, тщательно. И для тех, кто хочет а, проработать более детально, я в конце вам сделаю предложение, хотя у нас уже большая группа работает в этом направлении. Итак, мои родные, поехали. А, вот эта неделя с 18 марта по 24, она полностью посвящена одной из самых ключевых точек года – весеннему равноденствию. Равноденствие ожидает нас 21 марта в 00 часов 58 минут И в это же время, вернее, точнее, извините, в этот же день, в 4 утра 43 минуты по Москве, будет полнолуние. Так что период будет невероятно мощный, невероятно сильный, наполненный и весьма неожиданный. И крайне-крайне важный, я сейчас опишу, почему. Энергетически, вибрационно пока это самая сильная неделя с начала года. Следующая по силе и неожиданности неделя будет только с 1 августа. И фактически все, что будет формироваться вот на этой неделе сейчас, Будет как раз таки а, до августа раскручиваться в той или иной форме. Вы понимаете, насколько это важно? Сейчас заложить а, то, что вам необходимо. Очень-очень а, повезло тем, кто у нас уже работает в процессе освобождения. А, еще вы можете успеть а, на процесс который состоится 21 марта в 18.00, это состояние целостности, единения, раскрытия своих потенциалов а, через себя, через свой род в себе, это отдельная тема, я сейчас не буду ей уделять много внимания, тем не менее, это невероятный процесс, который будет проходить 21 марта, и мы с вами закладываем а, все, что будет происходить с нами как минимум до 1 августа как минимум, потому что ну, мы же не можем сказать, что вот до первого и все. И смотрите, причем раскручиваться будут и реальные события, получившие сейчас начало или подтверждение, и наши собственные установки. К сожалению, у нас с вами много подсознательных негативных установок, поэтому крайне важно их прорабатывать. Те, кто у меня уже занимались в коучинге, пожалуйста, прорабатывайте через коучинг те процессы, которые будут у вас происходить на этой неделе. Те, кто в коучинге не был, и может быть финансово пока тяжеловато идти на такую большую программу, это ну, от трех месяцев, там цена одна, не пугайтесь, но люди, кто работает по этому коучингу, они работают уже и два года, то есть это процесс, который продолжается постоянно, который вы можете прорабатывать, вот один раз за тренинг заплатили, потом пользуйтесь им всю жизнь, как говорится, да, и для тех, кто, такая экстренная скорая помощь, для тех, кто хочет проработать свои установки легче, без заморочек, без копания, откуда, какие точно. Мы создали сервис «Осцеляющие вибрации», где вы можете проработать абсолютно любую сферу вашей жизни, не копаясь ни в чем, просто включаете программу, музыку, слушаете ее утром или вечером, или вообще во время сна, или во время того, как вы занимаетесь обычными своими делами, и идет проработка. Ссылочка на исцеляющие вибрации, ознакомиться, почитать, будет под этим видео, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, мы сделали сервис максимально доступным, но ну, абсолютно для любого человека с любыми финансовыми возможностями. Итак, продолжаем по поводу недели. Вот будущая неделя, она существенно отличается по энергиям, по вибрациям от прошлой. Теперь нам не придется лежать и пытаться сообразить, что же происходит вокруг. Вот плюсики, да, или пишите в комментариях, вот действительно ли у вас прошлая неделя была такая. На этой неделе появляются силы, организм как будто бы выходит из спячки. В душе у многих уже может поселиться весна, и вследствие чего настроение приподнимается, и хочется исследовать что-то новое. Во-первых, сильно конфликт, конфликтных дней на этой неделе не предвидится, это радостное событие. Все, кто хотел занять место повыше, это уже сделали, и теперь предстоит только... Трудиться, раздавать, выполнять указания. Да, ну, у кого, у разных людей разные роли. Да, кто-то раздает, кто-то выполняет эти указания. Причем здесь, смотрите, ну, вот нельзя сказать, что вокруг будет происходить какая-то бешеная гонка. Нет, каждый будет работать в своем активном темпе. Как вы знаете, темпы у всех разные. А понедельник будет... Достаточно яркий, активный, зато вторник и среда окажутся, ну, такими самыми конструктивными. Лучше всего любые дела планировать именно на эти дни, вторник и среда. Это самые удачные будут дни для важных дел. Постарайтесь особенно качественно уделять внимание вашему внешнему виду. Если отправляетесь на важные встречи, это особо важно. Посмотрите вплоть до того, что посмотрите в интернете рекомендации имиджмейкеров, если вы хотите произвести определенное впечатление на человека или на людей, каким цветом лучше повлиять. Подбирайте очень тщательно деловой стиль или тот стиль, вот, ну, по ситуации, но обратите огромное внимание вашему внешнему виду, возможно, именно это сыграет а, решающую роль, Особенно эта рекомендация важна для тех, кто только-только делает первые шаги по своей карьерной лестнице. Обязательно выглаженные, чищенные, возьмите губку для обуви и так далее, и так далее. То есть свежее дыхание, дезодорант, ну, в общем, все как положено. Тщательно посмотрите со всех сторон на себя. Второе влияние, на которое стоит обратить внимание, настигнет нас утром. Четверг. Вы знаете, вот в этот в четверг может показаться, что это не самое лучшее утро. Однако все же будет а, прилично времени и сил, чтобы вернуться к чему-то старому. Я не могу пока точно объяснить, что это, да, тем не менее, смотрите, вот что бы вам не показалось, как бы вам не понравилось утро четверга, если оно будет таковым, у каждого человека вибрации свои, программа своя, поэтому я вас приглашаю и на индивидуальные программы, которые я рассчитываю. Ну вот общая тенденция такова, что может показаться, что это вообще ужасное утро твердите себе просто как попка дурак все что делается для меня все к лучшему и вы потом поймете о чем это для вас вот совсем в новое сейчас конечно прыгать не стоит Пока еще существуют задержки где-то в коммуникациях, где-то проблемы со связью различного рода. Уран еще шалит по полной программе. Да, вот у нас на встречах, которые мы сейчас проводим по освобождению предков, освобождению рода, как раз-таки это и происходит с воскресенья. Поэтому какие-то важные дела, новые дела, не важные, а новые дела, лучше пока отложить. И примерно через несколько недель можно будет уже рискнуть, но не сейчас. Сейчас, если вы уже в процессе, если вы заложили какие-то новые дела, и вы их уже делаете в процессе, то доделывайте, конечно. Однако вот новое что-то планировать на этой неделе не стоит. Подождите пока, а, не время. А, и несомненно, мир как, ну, вот как будто решит подтолкнуть некоторых к тому, чтобы покорять вершины. Это может произойти, еще раз напоминаю, у, у, у каждого программа своя, поэтому я рассчитываю индивидуальные прогнозы, и вибрационные, и по астрологии смотрю с разных сторон, поэтому вот если вас прям на вершины бросает, вот тогда уже смотрите, да, уже идите и покоряйте. Поэтому если уж очень не терпится, можно начать очень тщательно готовиться, здесь важна будет тщательная подготовка. Импульсивность, которая, вероятно, будет присуща сейчас многим, она ограничит с возможностью а, не прочитать то, что написано, ну так скажем, мелким шрифтом, и попасть не в самые лучшие условия. То есть обращайте внимание на документы. А, не только слушайте, но и научитесь слышать, что вам говорят, да, потому что вот, ну, так скажем, написанное мелким шрифтом, это не обязательно буквально написано, а возможно, вы что-то просто пропустите мимо ушей, и, разумеется, будет возможность с этим совсем справиться, то есть нам на этой неделе, если что-то будет дано, то будет дано посильно, однако усложнять себе жизнь, ну, лучше, лучше не усложнять ее, поэтому не стоит браться за новое. И очень внимательно смотрите, слушайте все, что происходит вокруг. Вообще очень много будет знаков на этой неделе. Мы еще сейчас об этом поговорим. А, выходные. В выходные окажутся, знаете, <связывая> ни рыбы, ни мясо. Вот с одной стороны никаких конфликтов не предвидится. А чашки и тарелки останутся целыми. Но все равно некоторым импульсивным людям может не хватить искры какой-то, да, и, конечно же, ее разжечь, если качественно проработать над отношениями в субботу, а в воскресенье пожинать плоды. Вот к этому процессу лучше подготовиться заранее, примерно начиная с сегодняшнего дня, с понедельника спланировать выходные, чтобы всем хватило внимания. Постарайтесь а, распределить, запланировать его заранее. Воскресенье будет более спокойный, а, чувственный и благоприятный день. Правда, надеяться сейчас на какие-то четкие ответы не представляется возможным. Можно попробовать, а, например, аккуратно подвести партнера к интересующей теме, рисуя красивые картинки будущего, а это э, как, как правильно, эффективно, неправильно, без манипуляции э, разговаривать с партнером, пожалуйста, это тренинг женщина-муза, женщина-вдохновение, там все алгоритмы, э, как э, для блага обоих, с любовью, с уважением к мужчине, э, объяснять ему на его языке, э, просить что-то чтобы ему приятно было это выполнять, это не про манипуляции, так что кому будет интересно, пишите в личные сообщения, тренинга ну, женщина-муза, да, муза мы ее называем, женщина-муза, женщина-вдохновение. Вот, и когда вы а, со своим любимым мужчиной разговариваете через состояние любви, состояние целостности, он может проникнуться вашими просьбами, но вряд ли будет готов немедленно притворять их в жизнь. Однако вы а, зернышко вы посадите, поэтому можете использовать воскресенье. Так, теперь а, мы... Теперь мы перейдем с вами уже непосредственно к тому, на что стоит обратить особое внимание. Крайне важно, крайне важно в течение этих дней внимательно следить за такими моментами. Сейчас, сейчас я вам их полностью расскажу, опишу. То есть, что важно? А важно следить за своими мыслями, за своими эмоциями, убирайте мрачность, тоску, апатию и вообще любой совершенно негатив. Ищите совершенство и радость в своей ситуации, в любой, абсолютно в любой. Даже если действительно в жизни что-то сейчас, на данный момент не ладится и радость не находится, вот хотя бы держите в голове настоящий момент, вот этот день, вот этот стол, вот а, я пью чай, чай горячий, я чувствую одежду и так далее, далее. То вот прям будьте в моменте здесь и сейчас не можете слушать радостную музыку слушайте мантры очень эффективно еще более эффективно будет прям много слушать вибрационных настроек повторяю ссылочки на исцеляющие вибрации будут под этим видео но только тоску зеленую не нагоняйте пожалуйста а то она прорастет и уже к августу даст ну не тот урожай который хотелось бы а также важно на этой неделе, крайне важно, акцентироваться на том, что вы сделали хорошо за год вообще. Сегодня, вчера, за неделю, неважно, акцент на том, где вы молодцы, какие у вас сильные стороны, в чем вы себя где-то проработали, где-то преодолели, может быть, прям выписывайте это, заведите какую-то тетрадочку, блокноте, где вы выписываете в течение всей недели ваши сильные стороны где вы смогли, например, не повестись на конфликт, где вы смогли ответить без раздражения, где вы смогли спокойно, без агрессии сказать нет, понимаете, вот это очень важные моменты для нас сейчас, прям отмечайте, отмечайте, отмечайте, и неважно, вы отмечаете ваши сильные моменты, ваши лучшие качества, ваши победы за день, за минуту, за месяц, за год или за жизнь, выписывайте и вот прям на этой неделе делайте акцент на том, какие вы, где вы, в чем вы были молодцы, также необходимо обратить внимание и э, на людей, которые приходят в это время, особенно крайне важны любовные свидания, если у вас состоялась интимная встреча с 19 по 23 марта, то эти отношения будут потом сложно разорвать и Бывают такие периоды, ну вот когда люди встречаются, и неважно, им может быть плохо друг с другом, им вообще не по судьбе, они будут, знаете, вот тяжелые отношения, но они будут тянуться, тянуться и тянуться. Момент, когда сама природа привязывает любовников друг к другу, причем она усиливает не столько сексуальный, сколько эмоциональный накал в паре и создает для людей совместный путь. А, и этот путь не всегда м, приятный, к сожалению, и сейчас же не зря период вхождения в новый этап, вот эта неделя, это период вхождения в новый этап, поэтому будьте аккуратны со случайными связями, чтобы потом не думать а, много месяцев, как же вас угораздило вляпаться в это г. А будьте внимательны со, со, с теми отношениями, где вы не готовы далее что-то строить, а придется, потому что а, все события будут складываться в пользу такого строительство вашей жизни, да, с отношениями, где партнер к вам относится не очень, то не, ну, постарайтесь не видеться в этот период, на этой неделе, потому что вы рискуете создать ситуацию, когда он долго не сможет уйти, от чего начнет вас ненавидеть, мучить, и вы будете мучиться в этой паре очень долгое время. Зато если состоялось свидание в таких колеблющихся, но в хороших отношениях они получат долгожданное развитие и благоприятное развитие. Стабильные отношения готовы укрепиться и напитаться собственной радостью, и это будет новый этап в ваших отношениях. Также очень тщательно следует следить за тем, как проходят встречи. Они покажут как отношения будут развиваться. Это касается не только любви, но и любых контактов, дружбы, семейных контактов, деловых связей. И если, например, на этой неделе с деловым партнером возникло недопонимание, то, скорее всего, до августа будет сложно достичь договоренности, а там уже и, ну, в общем-то, это станет неактуальным. А если связи, которая, ну, так скажем, ни к чему не обязывает, а, зазвучали идеи о будущем а, на уровне фантазии, шуток, то не исключено, что к августу зазвенят свадебные колокола, поэтому с шутками тоже аккуратнее. Не все, что будет связывать вас на этой неделе, будет вам действительно во благо. Также следует а, тщательно следить за нестандартными ситуациями, сюрпризами и а, проявляющимися тайными. Продолжает всплывать, вс вскрываться э скрываемое, все, что было тайным, станет явным, будьте внимательны, если такое появится, то замести, ну, так скажем, под, бу под буфет не получится, оно начнет активно формировать жизнь. Следите за символами и знаками. Какая музыка появляется внезапно, какие книги попадаются, какие цитаты, какие мысли. Подсказки будут витать вот в прямом смысле в воздухе. А в делах и в работе в это время старайтесь сами вскрывать то, где подозреваете сложности. Беритесь за завалы, разбирайтесь с самыми сложными, трудными, большими задачами. Тем более, что решаться они будут легче, чем обычно. А мелочи или растворятся сами, или вы вернетесь к ним потом. Трудности с получением информации и дополнительных ресурсов, ну, так, так что ну, дела придется делать на том, что уже имеется. Ну, заодно, в общем-то, вы можете проверить, а что же имеется. Вот вы на этой неделе будете четко видеть и понимать, какими ресурсами вы владеете. В любых делах не ждите. Делайте, добивайтесь, стучитесь. Еще раз напоминаю Прям вот совсем-совсем новое что-то Вот идея пришла и делать Не стоит на этой неделе Но если вы уже что-то начали на прошлой неделе Или ранее, это делайте смело Притом крайне важно Подумал-сделал Даже если это потом окажется Не столь эффективным Или результат вы получите не тот, который хотелось бы Только смотрите Подумал-сделал не на эмоциях Эмоции спокойные подумал-сделал, подумал-сделал, иначе так и будете сидеть и ждать, а ничего не будет происходить, вы только упустите свои шансы. Также а, важный момент еще какой, много неотложных и внезапных дел, поэтому а, и стоит самостоятельно браться за трудности, чтобы они не стали неотложными у вас позже, а, справляйтесь с делами, только не суетитесь, а справляйтесь с ними, по такой шкале срочно важно, срочно не важно, важно несрочно или важно срочно. Ну, то есть вот, вот сделайте эту ротацию своих дел, и тогда вам легче будет справляться с делами на этой неделе без суеты. Сейчас пройдемся еще по важным сферам, которые я обычно описываю в, в гороскопах по знакам Зодиака. Я напоминаю, что они чуть позже выйдут во всех моих соцсетях. А сейчас общие рекомендации. Что касается финансов. В финансах по, проявятся наши собственные неправильные установки. Могут быть потери и сложности. Но смотрите, вот каждая потеря как раз и покажет, что же мы делаем с деньгами не так. Боимся ли мы зарабатывать, избегаем работы ради денег, невнимательные к тратам. Так что потерям не расстраивайтесь, им расстраиваться не надо, а надо их анализировать. То есть какие у вас подсознательные блоки, то вы и пожнете на этой неделе. Напоминаю, что в исцеляющих вибрациях вы можете проработать и финансовые вопросы, именно установки, связанные с финансовыми блоками, с тем, что вам мешает получать еще больше денег, еще больше изобилия, где-то лидерские качества проработать, где-то удачу привлечь и так далее, и так далее. И все, что касается любой абсолютно сферы жизни в исцеляющих вибрациях, вы можете проработать на вибрационном уровне, без самокопания. Далее тема отношений. В отношениях, как я уже сказала, следует быть внимательными к происходящему. Помимо свиданий, повторюсь, обращайте внимание на мелочи и противоречия. Их тоже можно решить а, быстро, чтобы они не дали урожай. То есть важно, вот, если вы хотите поставить точку, ставьте точку на этой неделе. Если вы хотите... А, поставить, ну, в каких-то, ну, вот что-то вам не нравится в отношениях, как мужчина или женщина поступает, вы об этом говорите на этой неделе, чтобы э, этот урожай пророс к августу, не ждите, что сразу человек перестанет что-то делать, но если вы говорите об этом сейчас, то к августу человек, ну, в общем-то, научится э, вас слышать и делать э, так, чтобы вам это было более приятно, чтобы не доставлять вам каких-то неприятностей. Случайных моментов в отношениях тоже будет много. И препятствовать им практически бесполезно. Это будет извне. Принимайте как есть, но не отключайте разум. То, что сейчас проявится стихии, потом станет основной дорогой. Поэтому обращайте внимание. Поэтому я акцентирую, напоминаю, что 21 числа в 18.00 по Москве. Кому в это время неудобно, вы можете потом пройти в записи еще 22 числа. Мы будем делать очень мощную практику. они я запишу информацию чуть-чуть подробно, более подробно в соцсетях. Или, может быть, даже видео запишу вот поэтому крайне важно 21 числа проработать все, всего себя так скажем далее что еще хочу добавить по отношениям старайтесь смягчить стихию если вам цены отношения проявляйте мягкость сдержанность только не подстраивание избегайте скандалов выяснения должны идти в позитивном ключе и Простите, не насилуйте ни себя, никого. Без ультиматумов, без жестких требований, без манипуляций. Все должно быть естественным образом или хотя бы внешне э, для партнера естественным. Но лучше э, все-таки какая-то ну, правда на этой неделе, э, естественность, открытость и правда». И любое, помните, что любое давление вызовет обратный эффект, который будет прорастать и прорастать до самого августа. А, тема здоровья, она тоже будет стихийной. Не игнорируйте плохое самочувствие, даже небольшие признаки нездоровья нужно проконтролировать. Это маленькие сигналы к тому, что потом будет только ухудшаться. Если же а, проведете неделю в бодром состоянии духа и, Тела, то вас я могу только поздравить. Пишите потом в комментариях, как у вас прошла эта неделя вообще в целом по всем сферам жизни. Будет очень интересно, насколько помогли мои рекомендации, насколько вам полезно вот такой формат а, видео общего прогноза недели. Вот, а, смотрите, еще какой важный момент. А, как и на прошлой неделе, сейчас важен отдых и жесткий режим дня. А вот диеты начинать я прям не рекомендую, чтобы не, ослаб, чтобы не ослабить себя в столь активный период. Диеты сейчас не самая лучшая а, идея на этой неделе. Если очень хочется похудеть, то лучше, сейчас скажу, эта неделя, лучше через неделю, вот со следующей недели можете начинать худеть. Основные риски периода, и ну, люди уже жалуются на это, тоже напишите в комментариях, насколько вам это уже знакомо. Это основные, основные риски этой недели – это выведение, то есть кишечник, мочеполовая система и кожа. И снова акцент травмы. Еще могут болеть и воспаляться глаза. Либо воспалительные процессы, либо ячмень может выскочить. Вот старайтесь быть в тепле и больше пейте воды. То есть выделения, они вот как раз для кишечника, мочеполовой сферы и кожи это сорбенты. Я очень рекомендую пептиды. Какие, если вам интересно, пишите мне в личку, я вам напишу, какими мы пользуемся. На какие мы рекомендуем, потому что действительно это пептиды, которые работают на тонком плане, которые помогают работать именно с клеточками, восстанавливать их. Они просто природные пептиды, их очень много существует, поэтому если вас интересует восстановление организма с помощью пептидов, пишите, я вам дам ссылочку на сайт пептидов, которыми мы пользуемся. Поэтому это сорбенты, это очищение кишечника. Вот таким образом вы можете на завтрак, предположим, очень рекомендую на этой неделе проснуться, выпить 4 стакана чистой питьевой воды. В идеале, если вы ее на ночь записали, настроили через вибрационки, да, то есть на ночь включили вибрационки по одному разу с, тем, с той темой, которая вам нужна, или общее здоровье можете включить, либо... Ту тему, которая для вас актуальна на этой неделе Четыре стакана у вас стоят перед компьютером. Лучше это колонки не ноутбук. Проигралась один раз вибрационная программа. И все на утро вы можете выпить стакан воды, 4 стакана воды, настойные уже структурированные вибрационно. Далее через 40 минут, только через 40 минут вы кушаете овсянку, которую вы делаете э, на ночь. Вы берете 5 столовых ложек овсянки, прям не хлопья быстрого приготовления, а обычную овсянку. Хлопья, но ну, вот обычная, которая варится. Только вы ее не варите, вы ее заливаете кипятком и кладете э, по вкусу ложку, ну, например, ложку меда, да, кладете мед по вкусу. Можете потереть орехи, можете потереть сухофрукты, туда порезать мелко, это уже на ваш вкус. И вот а, 4 стакана настойные а, на вибрационочках вы выпили, через 40 минут вы скушали овсянку, и через 2 часа вы можете кушать. Это не диета, тем не менее, это некий пилинг для вашего организма. Это поможет и кишечнику, и мочеполовой сфере, и коже в том числе. Так что пользуйтесь. Хирургические операции нейтральные. То есть если у вас планируется операция, в целом нейтрально. Такие вещи я индивидуально рассчитываю. И если есть какие-либо не очень прогноз благоприятный, я сопровождаю человека вибрационно, подготавливаю к операции, сопровождаю во время операции и послеоперационный период провожу. Это вибрационные сеансы, которые поддерживают человека. И уже практика показала, что даже если самые тяжелые, а процессы происходят, могут происходить в прогнозе, в гороскопе вашем, в индивидуальном, то сама операция на удивление для врачей проходит очень хорошо. Поэтому с этим мы тоже работаем, если надо, обращайтесь. Вот, зато, смотрите, вот операции в целом нейтральные, зато терапия, действия лекарственных препаратов хорошая. То есть результат будет точный, сильный, побочных эффектов практически не будет. Пройдет все без ошибок врачей. В общем, лечение будет благоприятное. Женщины, моя же аудитория, в основном женщины. Конечно же, я затрону косметологические мероприятия, которые могут дать, к сожалению, не тот результат, который ожидался. Так что на этой неделе лучше не рисковать. Пространство само нас меняет. Так что лишних вмешательств на этой неделе вам не потребуется. Стрижки лучше делать до равноденствия, до 21 марта, тогда они принесут энергию обновления. Стрижки после 21 марта и вплоть до, э, до 25 марта будут напротив оттекать новые энергетические нити. Поэтому с 21 марта по 25 мы стрижки не делаем. Свадьбы на этой неделе, вот с одной стороны, они происходят в период перехода, но с другой стороны, они не позволяют паре а, до конца а, пройти стихию перехода, которая могла бы вытащить на свет истинное положение в отношениях, а, и как следствие, нерешенные проблемные моменты могут нарастать и а, реализуются уже, в течение ближайшего полугодия. Не расстраивайтесь, если у вас есть какие-то вопросы, если уже свадьба назначена, есть какие-то вопросы, обращайтесь на индивидуальную консультацию, мы посмотрим, как можно нейтрализовать именно вашу ситуацию, чтобы она улучшилась и вот эти опасения прошли вас стороной, чтобы ваша семья процветала и горе вас миновала. Детки, наши сладкие детки, детки, которые рождены на этой неделе, они будут обладать очень мощной интуицией, но слабой физикой. Для них будет опасно любое перенапряжение, оно для них будет тяжелым. Старайтесь деток, которые рождены на этой неделе, не напрягать физически, не отдавать на какие-то тяжелые физические, потом, ну, не давать физические нагрузки. А вообще им будет противопоказано любое физическое перенапряжение. Их нужно учить слушать свое тело, беречь его, уметь читать знаки, чтобы не доводить себя до истощения. Также я рассчитываю, как усилить свое внутреннее солнышко, свою внутреннюю луну, как этим пользоваться. И для деток это очень тоже важные моменты, как уже с самого детства можно избежать многих проблем, поэтому обращайтесь, я эти вещи рассчитываю, если есть вопросы, вы пишите, Лена, можешь ли ты это, я вам отвечу, могу или нет, потому что инструментов в работе много для того, чтобы максимально вам помочь. А, да, кстати, у меня еще часто задают вопросы по поводу поездок, и на консультациях, и в личку пишут, поэтому по поводу поездок сейчас скажу. Вот поездки, как ни странно, они более-менее будут ровные. Все пройдет, как задумывалось. А, ну, видимо, и без этого будет хватать а, каких-то стихийностей, сюрпризов. А, что касается поездок, все пройдет гладко, поэтому выезжайте, спокойно ездите. Еще сейчас автогороскоп, а, ну, автогороскоп я опишу по знакам Зодиака более детально. А также, опять-таки, я подбираю наиболее благоприятные дли, дни для любых ваших а, действий, а, все, что вы планируете, бизнес, встречи, свадьбы, поездки, то есть мы рассматриваем благоприятные и не очень благоприятные дни. Также, что касается здоровья, здоровья, любви, бизнеса, в общем-то, ну, все, все отношений. поэтому обращайтесь, все можем рассчитать, везде вам могу помочь. Поэтому, мои родные, я надеюсь, что вот такой формат не очень долгий, не очень затруднительный для вас и будет вам интересен. Двигайтесь вперед, усиливайте энергию нужных для вас путей, будьте активны и готовы к переменам. Встречайте праздник 21 марта, день равноденствия, радуйтесь вообще каждому дню. И я напоминаю, что 21 марта в 18 часов по Москве мы проводим очень мощное мероприятие, соединенности целостности закладывания своего жизненного пути не только на год но это вообще состояние перерождения в соцсетях я буквально сегодня завтра наверное завтра уже напишу более подробную информацию но имейте в виду, если вы уже понимаете ваша душа тянет пишите в личку я вам сброшу информацию а так постараюсь сегодня-завтра сделать более детальное описание того процесса, который мы будем проходить, потому что он будет многоуровневый, на 9 уровнях будет проходить, ну, то есть очень-очень мощный. Все, мои родные, я вас всех нежно обнимаю, я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми, я желаю вам счастья во всех его проявлениях, и, конечно же, мои родные, до встречи, жду ваши комментарии, рада всегда вашим лайкам и Вашей помощи, когда вы делаете репосты, вы помогаете нам распространить информацию, о а людям ее увидеть и услышать. Поэтому ставьте лайк, делайте репост и пишите комментарии, что вам понравилось или что вы хотели бы еще от меня услышать. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.